Здравствуйте, Анатолий Александрович. Как вы? Здравствуйте, Шарин. Рад. Рад также очередной встречи с друзьями. Встречаться всегда приятно. Тем более, если друзья еще единомышленники, то вообще класс. Так что с радостью Благодарю. Сюда. Очень рада вас видеть. Прекрасно выглядите. Просто шикарно. Наблюдала за вами все это время онлайн. Вижу, сколько много. Вообще, какое огромное количество у вас разных мероприятий, просто не может восхищать, сколько много действительно вас, вот этой вот жизненной энергии. Да? Это просто просто великолепно. Знаете, это, наверное, самая большая моя ценность, что я имею столько энергии. Я принял решение прокладывать путь, прокладывать путь в и в тот возраст, где уже этой энергии мало становится. А я решил на большой скорости, на большой мощности по этому пути идти. Супер, отлично. Анатолий Александрович, сегодня у нас с вами такая интересная тема, тема ЭКО. И на самом деле для меня было вот самой для меня для самой как для специалиста, как для врача, да, как для психолога очень было интересно именно ваше мнение, именно ваш взгляд вот на эту узкую тему. Давайте с вами начнем с такого вопроса. Как вы думаете, почему вообще пары, вот я говорю именно пары, да, не только не просто одна женщина, а пары приходят к ЭКО. Мы сейчас опускаем все какие-то физические причины, что там могут быть у женщин с, труба, с трубами проблемы у мужа, там со сперматозоидами и так далее. А вот в целом, почему вот есть те пары, которые, скажем так, вынашивают, начинают ребенка естественным образом, а есть те, для которых метод эко, эко является чуть ли не единственным? Что является причиной, по вашему мнению? Знаете, во все времена были такие случаи, что пары могли не иметь детей. Во все времена, даже тогда, когда детей рожали много и практически все, но и в те времена была такая ситуация. То есть это не есть приобретение сегодняшнего времени, хотя в сегодняшнее время сказалось. Скаталась. Так вот, если смотреть вглубь этого вопроса, то всегда, во все времена, предыдущие и сейчас, первой причиной являются те, те или иные родовые проблемы, то есть имеется в виду проблемы с родом, с родом, с предками, вот здесь больше всего. Это первая причина. Она была во все времена. Сейчас она тоже проявляется довольно сильно. Она также остается в первом месте. Вот. Вторая причина. Когда пары соединяются несколько искусственно. То есть они не учитывают какие-то моменты. Соединяются по каким-то соображениям можно сказать, немножко насилуя ситуацию, насилуя природу, насилуя свои души. И, то есть, они оказываются не в том сочетании, в котором предполагалось, вот, что это будет замечательная пара с замечательным процессом. Жизни. То есть, они нарушают какие-то природные вещи, и это вот это вторая причина. Есть третья причина, это когда мужчины или женщины, или оба недостаточно гармонично развиваются. То есть они еще в большом даже возрасте, но они остаются незрелыми. Незрелыми психически, незрелыми духовно. И это э, туда дети не хотят идти, потому что mm -hmm. это получается, э, дети должны прийти к детям, но это не совсем правильно. То есть незрелость э, mm -hmm. одного или обоих, это, это вот э, третья э, причина. Mm -hmm. Отлично, благодарю. Вот я вижу тут отклики, люди нам отправляют сердечки, вот конкретно по поводу, например, родовой структуры, системы, да? Как можно, скажем так, гармонизовать, да? Вот если вот есть проблемы с родом, по, по, по остальным двум все отлично у пары, но вот первое, да, стоит такой вот затык. Что можно сделать, чтобы, скажем так, пройти через это какое-то препятствие, да? Ширин, ну мы практики же с тобой, поэтому да, да, да. все, все ведем к тому, чтобы был результат. И каждая наша встреча, это тоже для кого-то и для многих даже есть какой-то результат. Они что-то mm -hmm. что-то что находят. Так вот, я первое, что скажу сейчас, это первое, на что обратить внимание надо тем парам, у кого проблемы с приходом детей. Первое, да. именно, именно в направлении родовых отношений. Вот, вот. Да. Это отношения с отцом. Это самое, это по сути вот в, этой, в этом направлении родовых отношений, проблем именно из-за родовых отношений, так вот где-то процентов 70-75 причины находятся в невыстроенных отношениях с отцом. Представляете, какой огромный процент. А потом все остальное. То есть, когда дочь невыстроила отношения с отцом, и сын тоже самое. Ну, сыном как-то поменьше здесь отец влияет, но тоже сильно влияет. А вот дочь для дочери это, это самая главная причина приходящего не выстроенное отношение с сыном. Я это знал и ранее, об этом неоднократно говорил, но вот когда я готовил свою видеокнигу Новая Правда об отцах, вы, наверное, ее посмотрели посмотрела, я вот одно из первых посмотрела, и я прям всем рекомендую кто сейчас нас смотрит просто рекомендация must have. столько для меня открылось просто ну, невероятно так, так вот, когда я эту книгу видеокнигу готовил, я еще глубже все это прочувствовал, прочувствовал прожил ну вы сами знаете, когда готовите uh -huh. готовите, когда сами проживаете, то открываются новые горизонты так вот, я uh -huh. еще более укрепился то именно эта причина наиболее распространенная. Поэтому первое, на что надо обратить внимание, вот еще раз резюмирую, сказку: тем, у кого есть проблемы с приходом детей, обратите внимание на отношения с отцами. С одной и с другой стороны. И если вы это выстроите, то, я говорю, вы уберете как минимум, как минимум 70% всех проблем. То есть, может быть, дорога откроется. Может быть. Потому что это большой процент. Ну, вот так. Угу. Отлично. Тут некоторые спрашивают ссылку. Напишите, просто у Анатолия Александровича есть наверху, то есть, топ-линк там, пройдите, там есть именно ссылка на видеокнигу про отца. И вот еще спрашивали девочки, что там, а что делать, если отца не знала, отца нет сейчас живых, то есть, как? Это не имеет значения. Не имеет значения. Вы все родились не от Святого Духа, вы родились от конкретных отцов, даже если вы их не знали. Ну, во-первых, никогда не говорите, что у вас не было отца. То есть такое можно услышать зачастую, это совершенно неправильно. Отец всегда был и есть. В том-то и дело, и есть. Даже если он живет далеко от вас, если он на том свете, неважно, он есть. И вот с ним надо построить отношения в любом случае, где бы он ни находился, и в каком бы состоянии он ни находился. Будь он президент, будь он бомж, все равно нужно выстроить с ним внутри хотя бы себя первое, глубокое уважение любовь к нему. А как и что, вот в этой видеокниге там все сказано. Я там даже специально вот для таких ситуаций, я знаю, какие проблемы основные у детей с отцами, я такую главу, если вы помните, глава «Пять пороков отца». То есть uh -huh, рассматриваем uh -huh. пять пороков отца и объясняем, откуда эти пороки возникают, для того, чтобы вы осознали, что за этим стоит, и по-другому стали относиться. Вообще тема отцов сейчас выходит на первое место. С матерями как-то мы начали разбираться, как-то мы уже, вот у нас избыточное материнство уже как-то стало потихонечку это uh -huh. таять, уже как-то уменьшаться. А вот тема отцов, Пока только целена. Пока еще это целена. И, как я сказал, 75% проблем, идущих из рода, по вопросу э, детей, это связано с этим. Угу. Смотрите, да, тут выше, тут еще вот были вопросы, там, что делать, если отец там хвастается мне, что 300 женщин, еще что-то. Мне кажется, это очень, очень важный момент принятия да, отца что принять его путь, принять, что вот у него так в жизни было и без какого-то осуждения, когда ты с ним на равных или даже выходишь в позицию там, его родителя. Но вот опять тоже хочу сказать более подробно, настолько, мне кажется, глубоко и трепетно. Вот именно Анатолия Александровича об этом рассказал уже в своей видеокниге. Поэтому, девочки, кто вот еще выше вопросы задает, прям рекомендую вам прослушать и приобрести. Да, давайте не будем да. вот, углублять, тему про отцов, она действительно хорошо раскрыта в этой видеокниге. Uh -huh. Она короткая, там около часа. Да. Смотреть очень можно. быстро. Uh -huh. Много встанет на места в сознании и, соответственно, откроются какие-то уже решения. Если вот. будут, тогда вы у нас, вот у мастеров можете уже дальше поинтересоваться. Uh -huh. А так, вот, начните uh -huh. с этого. Поэтому э, пойдем дальше. вот э, Давайте хорошо. дальше, да. Вот смотрите, пара уже получается все, они идут в программу ЭКО. Вот в каком состоянии внутреннем они должны прийти к этому? Тут не только, то есть, о женщине, ну, о мужчине. Вот в каком внутреннем состоянии душевном стоит прийти к этому решению, скажем так. <соспит> <соспит> Дело в том, что мы уже с вами тогда э, начинаем с момента. Когда они прошли все. Да, вот. Вот, вот, вот, кстати, да. Это важно. То есть они прошли все, они прошли хорошего психолога, они разобрали родовые проблемы, выстроили отношения с отцом, с матерью. Там, между собой построили гармоничные отношения, которые действительно. Которых хочет иметь ребенок. Вот, все это есть. Но детей пока нет. Они принимают решение вот, не ждать, не искать дальше, не ждать, а, в общем-то, идти вот таким путем. Если вы приняли решение идти таким путем, то нужно идти. Знаете, вот я с прошлым шахматист, поэтому в шахматах есть такая, такая сиома. Лучше играть по плохому плану, чем без плана. То есть плохой план обязательно приведет к хорошему результату. Так так. Вот, у многих заведомо стоит в сознании, что ЭКО – это плохой план. Поэтому первое, что нужно сделать, нужно не сомневаться. Идти, приняли решение, спокойно, с полной отдачей в этом направлении. То есть не сомневаться и не думать о том, что это, вот, это плохо, это тратить на ребенке. Нет. Это зависит от вашего состояния. Чем э, вы более легко примете этот процесс, вы можете миру так и сказать. Э, я пока не могу решить эту задачу по-другому, кроме как вот так. Поэтому я иду спокойно в этом направлении и буду идти, не сомневаясь, буду идти в спокойном состоянии, в радостном, в ожидании ребенка. То есть вот Такое заявление миру, когда о вашем принятии, о вашем спокойствии, о вашем уважительном отношении и к этому методу, раз вы идете в него, так уважайте его, не осуждайте. Вот. Понимаете? Да. Вот это важно. То есть вот такой процесс, он даст хороший результат. Даст хороший результат. Однозначно. Сто процентов, подш... знаете? Да, да. Да-да. Вот я хотела просто дополнить, потому что когда я консультирую женщин, я слышу, что вот да, мы идем на икону, а потом, когда в процессе общаешься, женщина говорит, на самом деле я этот метод не принимаю. Мне кажется, дети родятся какие-то искусственные, вообще мне это не надо. то есть она говорит вначале принимаю, а потом в ходе беседы уже когда она начинает действительно открываться, она говорит, ну нет, мне это не близко, это все искусственно, это все не настоящее, то есть часть ее это не принимает. и соответственно поэтому неудача, ну то есть ребеночек не приживается, скажем так, эмбрион, вот, поэтому важные вещи вы сказали очень э, это важно. Дело в том, что вообще само оно касается только физиологии, только uh -huh физического тела человека, оно никак не влияет на энергетическую составляющую, на, на, на душу ребенка, понимаете, оно никак не влияет, это только физика, и если вы принимаете вот этот физический процесс, физический процесс а все остальное, ко всему остальному, вообще относитесь к этому хорошо, то вот это ваше состояние, ваше прятствие, ваше уважение к этому процессу и уже любовь к этому ребенку без всяких но, без всяких, всяких отклонений, она уже создает ту атмосферу, в которой прекрасно сформируется и энергетическое поле ребенка, и его душа придет соответствующая и так далее, и так далее. От вашего состояния, от вашего отношения к этому процессу положительному, уважительному зависит качество процесса и качество ребенка. Отлично, благодарю. Следующий у меня вопрос такой, смотрите, что делать, если вот мы вы вначале уже сказали, да, причины там, по которым пара идет на ико. И одна из причин была, что в паре не создано вот это пространство любви, что в целом люди могут друг другу не подходить. У нас в менталитете, Иногда такое до сих пор встречается, что некоторые мужчины, например, категорически против. Они говорят, нет, давай пытаться сами до последнего, но на это мы не пойдем. И вот он против и все. А женщина говорит, нет, я его люблю, я хочу, вот что мне делать, как? Что вы думаете по этому поводу? <связывая> ну, вы же видите, что процесс грамотности, процесс осознанности, он растет. И, например, 10, вот я, например, начинал 30 лет назад. Представляете, uh -huh. какое дремучее было сознание, какие э, там выскакивали разные <свят> атовизмы э, и программы. Я помню, uh -huh. что было 20, да, я помню, что было 10 лет назад. И что сейчас? динамика очень мощная. Динамика развития сознания, принятия многих вещей, ухода вот всяких заблуждений и так далее. То есть процесс идет. Поэтому, милые женщины, если вы чувствуете, что а, ваша вторая половина, ваш муж а, к этому относится категорично, и а, начинайте выстраивать с ним еще более качественные Не пытайтесь его там слезами, там, какими-то еще действиями его переубедить. Он может пойти из-за жалости, но это будет не тот процесс. А, mm -hmm вы любовью своей, наполняйте его, наполняйте его, показываете свою исключительность рядом с ним, что вы можете все это сотворить. И в таком виде, ведь главное же ваша любовь, и ребенок будет ваш, однозначно ваш. И чем больше будет этой любви, тем меньше остается вообще сомнений по поводу, того, что, по поводу качества ребенка. Понимаете? Да, да. То есть, вид, то. Тот, кто понимает вот, всю глубину этого и будет вести себя максимально с любовью, уважительно, гармонично, тот и пусть и ведет этот процесс более, более целеустремленно. И в конце концов заполнит пространство семьи, пространство пара, вот этой своей силой любви, убеждения, состоянию и так далее. И все состоится, все состоится принятие будет. Любовью своей вы можете... Всего добиться, милой женщины. Помните же фразу «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Эта фраза не просто так. Это закон природы. Женщина, для женщины мир выстраивает всю композицию. Всю композицию. И вы просто здесь вот, почему она не всегда срабатывает? Потому что вот здесь вот, «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Женщины иногда недостаточно, то есть недостаточно проявлено женщина, недостаточно раскрыв... Раскрывайте вот эту часть женскую, и ваша убедительность, ваше желание будет точно реализовано, гарантированно реализовано. Нет такой ситуации, я не знаю таких ситуаций, когда женщина, это женщина, и она чего-то захотела, и этого не произошло, обязательно произойдет, обязательно произойдет. Знаете, Просто класс. Ага. Есть, есть даже такая поговорка, женщина с радостью идет за мужчиной туда, куда она хочет. Да, да, да, это прям сто процентов. И знаете, я хочу дополнить насчет того, что раскрытие женственности. Мы с вами уже проводили эфир, где-то около года назад, даже на мой день рождения как раз это было весной, пересмотрите, там 6 мая внизу есть, там как раз таки мы говорили о том, как раскрыть, как пробудить в себе вот эти вот женские качества, которых на самом деле огромное множество, но мы в современном мире порой, да, современные женщины, можем там как-то закрыться и проявлять что-то только там определенное, не весь спектр, который на самом деле есть и заложен в нас. Да, милые женщины, как бы вам не хотелось мне возразить, какие бы доводы mm -hmm. что нет, в моей... В это, да, может быть, это так и это не так. Пожалуйста. Здесь просто вопрос качества, вашего качества женственного. И не надо сравнивать себя с другими. О, я и так женственный, у меня так... на уровне своих подруг, там звезда. Друзья мои, у каждого свой потолок, okay. у каждого свой потенциал. И каждому нужно раскрыть свой уровень женственности, который и сработает вот до этого состояния. Чего хочет женщина, того хочет Бог. То есть, понимаете, у кажд... не равняйтесь на другую кого-то, на подругу, там, на кого-то еще. Равняйтесь на себя вчерашнего. Mm -hmm. На себя вчерашнего. Именно так. Только, только mm -hmm. таким образом... Только таким образом можно добиться результата. Идти, идти вперед и добиваться этого результата. Угу, угу. Отлично. Смотрите, тут вот еще выше был вопрос, как раз он у меня тоже записан был: что делать, если получается раз за разом уже там четвертое? Вот здесь выше два раза пробовали, не получилось. Есть практики там и четыре, и пять раз. И вроде бы женщина уже такая вот. Да я все проработала, да у меня все отлично. Ну почему? Эмбриончик вот ну не приживается, никак не получается у нас. То есть вот раз за разом неудачи, скажем так. Милые женщины, <coughs> надо быть э, честными самими собой. Вот есть даже такая э, поговорка. Обезьяне достаточно три раза повторить, у нее инстинкт вырабатывает. Угу. А если вы шестой раз, и вас не получаете, и вы продолжаете идти этим путем, то надо очень серьезно задуматься. Что же здесь нет? Очень серьезно задуматься. Гораздо глубже, чем вы задумались ранее. Гораздо, может быть, мощнее найти помощника, там, психолога. Проводника, проч... да. да. чтобы проводника, который бы мог провести по этому пути. Потому что mm -hmm. что-то не то. Надо глубже пахать. Значит, надо пойти на большую глубину. Нельзя ходить просто под... Вот у нас не получилось, мы там передохнули и снова пошли. И дальше. Нет. Каждый, каждая неудача должна погружать вас в большую глубину Осознание себя, развитие себя, открытие каких-то новых ресурсов и так далее, и так далее. Вплоть до того, вплоть до того что в какой-то момент, в какой-то момент может быть, встанет вопрос и о смене партнера. И этого тоже не стоит бояться, понимаете? И это тоже может быть решение. Но это все надо проходить очень мудро, глубоко. То есть слой за слоем, снимая, снимая. Да. Не просто повторяя, вот. а как, ходя в эту ситуацию новыми. То есть что-то вы проработали, глубже дошли, и вы каждый раз заходите новыми сюда, в эту ситуацию. Если снова не получилось, еще глубже. И на каком-то уровне это произойдет или произойдет смена партнера. Вот как у класса. прям у меня, я так вас заслушалась, настолько точно, настолько искренне, что Важно очень честно да заглядывать внутрь себя, не бояться, потому что зачастую женщины боятся заходить в эту глубину, они не хотят привычнее. Да нет, мы пойдем снова на, снова, снова, снова, то есть не заглядывая при этом внутрь. Да, мы сменим центр, мы сменим там, вот. эй там, прочее, да. но не это, надо менять себя. Эта ситуация всегда повторяется только для того, чтобы вы пошли глубже. Уважаемые женщины, вот еще раз, вот просто запомните вот это. Если у вас не получается, значит вы не достигли своего состояния, своего потенциала не достигли. Мир вас снова и снова ведет, чтобы еще глубже кокнули, чтобы вы еще больше раскрыли свой потенциал. Где и произойдет вот этот процесс. Угу, отлично. И самое интересное, что когда это происходит, то есть вот, например, у женщины, она наконец-то забеременела. Потом она еще глубже понимает, зачем ей был дан вот этот вот опыт, для каких трансформационных изменений внутренних. Это на самом деле удивительно. Угу. Жилин, я не помню, рассказывал вам эту историю или нет. А, но мы, по-моему, в АБКО с вами не говорили. Вот. Ранее, ранее. Угу. Так вот, а, был такой пример, угу. вот... Есть такой центр, очень, он еще в Советском Союзе работал, такой, один из наших старейших центров. И вот туда приезжают женщины и готовят к этому. И подготовят, подготовят, готовят, но некоторые женщины уезжают. Mm -hmm. Раньше времени не проходят ЭКО. Дали выяснять, в чем дело. Оказывается, они забеременели. То есть они с ними списываются, в чем дело, почему. А у нас беременность состоялась, мы все не понимают, в чем дело. А оказалось, потом они выяснили, эти работники этого центра, что в центре работал один из сотрудник, был красивый парень-кабардинец. Так, я уже догадываюсь. Ну вот, представьте. Сочи, море, солнце, красивый кабардинец. <св> Это о чем говорит? О том, что они не достигали с мужем того состояния энергетического так, э, такого э, созвучия, такого резонанса, такой любви, которая вот возникала здесь в этой ситуации. И все. То есть нужно идти на новую, новую, новую глубину, тогда будет результат. <св> <св> <св> Классно. И смотрите, вот такой вопрос есть. Вот если у пары стоит такой выбор, что, например, что-то уже физиологично, да, с ее яйцеклетками, либо сперматозоиды совсем низкие, вот они используют, скажем так, донорский материал, берут либо яйцеклетки, либо сперматозоиды те же, но у женщины стоит блок, то есть вот что это за донор, да зачем мне это, блин, кто попало, за деньги вот они сдают, как ей скажем так внутренне примириться с этой ситуацией, что да, вот ребеночек сможет прийти вот таким способом с помощью донорского материала. Здесь опять я хочу вернуться к начать с того, что мы уже сказали, то есть нужно принять эко, там угу. процесс. И следующий шаг, если у кого-то не получается, ну вот каком-то действительно реальным Финам, чисто медицинским и так далее mm -hmm. нужно принять и донор принять как естественный процесс еще раз говорю это только физика самое важное энергетика душа все тонкие тела человека это создается вами родителями понимаете mm -hmm. вами создаются а физика, она подвластна вот этим всем энергетическим и э, другим процессам. Э, и тогда это в любом случае, это будет ваш ребенок Обязательно. Да. В любом случае. Могут быть какие-то там э, небольшие остатки от э, той наследственности, но если вы будете в величайшем состоянии любви, э, радости, будете вот в этом резонансе, то и это исчезнет, растворится. Вы полностью сформируете своего ребенка. Это вот, еще раз говорю, это зависит от вас, от вашего принятия да. и от вашей глубины отношений. Угу. Отлично, благодарю. Вот здесь выше просто были еще такие вопросы касаемо э, суррогатного материнства. Вот, Но ну, мне кажется, вот сейчас вы ответили, что принять в любом случае ребенок, он будет ребенком, но ребенком именно вот этой пары, но тут говорится о том, что женщина сама хочет испытывать вот то, чтобы ребеночек там внутри пинался в нее, чтобы она вот прям чувствовала, ощутить себя беременной, но вот опять по медицинским причинам не получается. Ну это действительно крайний случай, когда уже есть. Да. Это... Но и в этом случае, вы знаете, здесь важный момент. Вот я вам расскажу одну историю и на ней я сделаю потом вывод уже для вас, для женщин, вот для тех, у кого есть вот такая вот уже э, крайний да. случай, когда сурогатная э, мама. Э, я помогал одной женщине, которой было 47 лет, э, это было много лет назад, э, помогал э, подготовиться к родам и родить. Э, э, и ну, как тогда еще 20 лет назад это было, 47 лет это вообще было запредельное. Это сейчас уже, к этому подходим полегче. Тогда было все, ее там обязательно там на все, но я настоял, я был рядом, и я поспособствовал тому, чтобы она родила естественно. Она родила естественно хорошо, но я хочу сказать о другом. Я в этот момент, когда я готовил ее к роду, я прошел с ней все этапы ее э, э, беременности и ее вот этого родового момента. То есть я физически, я мужчина, я да. физически ощущал весь процесс. Я физически ощущал этот процесс. Я был настроен на нее, я ей помогал, я с любовью, с уважением к ней относился. То есть настроен был на эти поля. Я все это, я на себе все это щитит, Понимаете? И так, так получилось, <смех> так получилось, я был в другом городе, а сопровождала ее. И но народы я решил прилететь. И я вот прилетаю да. в аэропорт этого города, и у меня вот начались вот те то понятие схватки, понимаете? <смех> <смех> я уже понял, что и так, я бегом в аэропорт приезжаю. Ага. В больницу. в больницу. Да, и, и то есть я успел вовремя, но я все это... Я все пережил это. Я к чему это все рассказал? Это я мужчина. Если вы настраиваетесь на ребенка и хотите иметь ребенка, таким образом, то вам надо очень глубоко и уважительно отнестись к этой суррогатной маме. Вообще, суррогатная мама, мне не нравится это. Uh -huh, uh -huh. Так вот, к этой, к этой женщине настроиться на ее энергетику, с любовью, с уважением. Лучше стать подругами. То есть и прожить вместе с ней вот этот период, быть рядом. Ну, иногда там хотя бы, если... В общем, uh -huh. как встречаться, общаться по телефону, чтобы она рассказывала вам ваши переживания, uh -huh. состояния, понимаете? вы будете включены в этот процесс. И с чем большим уважением и любовью вы к ней отнесетесь, вот это важный момент, тем более глубоко и естественно вы проживете весь этот процесс, в том числе и роды. Ну это так удивительно, Анатолий Александрович. Мне кажется, я прям слушала с таким умилением. Мне кажется, вы это один на миллион настолько сонастроиться с женщиной, и даже физически да, уже ощущать вот эти вот, скажем так, схватки, вот этот вот весь вот процесс, это, это и энергетический в целом. И мне прям стало интересно сейчас ваше отношение, кстати, к партнерским родам. Насколько вообще вы за или против? А, что такое партнерские роды? Поясните, что вы под... партнерские роды? Вот, это да, в процессе родов мужчина вместе со своей женой заходит и все это проживает, помогает. А, вот скажу, как. в каком смысле. Это, это да. называется и роды? Понятно. Да. <связывая> Ясно. <связывая> Вы знаете, это индивидуально. <связывая> это индивидуально. Здесь нельзя э, всех построить шренгу и вести в этом направлении. Э, у кого-то это может быть непреодолимый барьер, преодолевка да могут возникнуть проблемы в будущем. Мужчина может и не воспринимать потом женщину как такой. Угу. Поэтому это должен быть очень, очень, это вообще специальный момент. Поэтому надо очень тонко чувствовать, надо проговаривать честно, не просто он ради там героизма я там да я. Да. А чтобы он действительно он понимал, что это такое, что он хочет. Женщина должна почувствовать искренность и глубину вот этого. Да, а может, в да. какой-то момент он ведет, ведет, ведет. Вы чувствуете, заколебался, ну, отойди в сторону. То есть это, понимаете, то есть это нужно тонко вести процесс, тонко ощущать друг друга. Да. Да, вот, но насильно. А то ведь, знаете, у нас же на все мода идет. Уже модно. Мода. Да, модно стало действительно. Да. И потом мужчина говорит, да я принял своего ребенка на руки там прочее. Ради этого не стоит идти, чтобы об этом заявлять, об этом потом и ребенку говорить, это я тебя там принял там прочее. Нет, здесь это должен быть процесс, это сакральный процесс и к нему надо сакрально относиться. Сакрально относиться. Благодарю очень тонко. И смотрите, Анатолий Александрович, вот есть еще такой вопрос у меня. Некоторые пары все таки приходят к тому, что ни суррогатное материнство, ни метатэко, ни что это, ну, то есть для них это просто не подходит, и они приходят к тому, что вот малыш дома малютки, да, они готовы взять на себя такую ответственность. Что вы думаете по этому поводу, да? И когда уже действительно пара, вот как должна себе, скажем так, чувствовать, чтобы... Взять вот такую душу, прекрасную, чистую, из дома малютки и уже дальше воспитывать ее, быть вместе с ней. Здесь я... Мы с вами всю лесенку прошли. Да, да, да. да. Так вот, здесь я скажу следующее. Надо убрать первое заблуждение и главное заблуждение. А заблуждение зачастую такое что вот мы возьмем ребенка, то есть в паре есть определенные трудности в отношениях, детей нет, они считают, что из-за того, что детей нет, у них плохие отношения. Нет. Первое заблуждение, и первый обман, это, что вы считаете, из-за того, что нет детей, у вас плохие отношения. Угу. Это неправильно. Ищите причину в другом, почему у вас плохие отношения. Когда вы найдете эту причину, почему у вас плохие отношения, и устраните ее, может быть, ребенок и появится. Ну ладно, допустим, что нет. Идем дальше. Так вот, второй момент. Второй момент. Не обманывайте себя в том, что вот вы возьмете ребенка, и у вас сразу все там образуется, вы будете классной парой. Имейте в виду, ребенок, приход ребенка чаще всего создает напряжение в семье. Да, уровень ответственности вырастает. Они становятся ближе по уровню ответственности, по заботе. Но как пара это, может быть, наоборот, будет, будут сложности. Поэтому, прежде чем взять ребенка, выстроите свои отношения до такого уровня, чтобы не, ради, чтобы не ребенок играл роль катализатора ваших отношений а чтобы вы пришли к нему, чтобы его взять на самом высоком уровне своих отношений, тогда поверьте, вам придет именно тот ребенок, который придет не в наказание, а для. То есть вы должны на пике ваших отношений прийти к этому вопросу. А не просто я, она говорит я хочу, он говорит да надо. И вроде бы и пошли в процесс. Нет. Вы должны качественно перевести ваши отношения на новое. В новое качество. И тогда идти за ребенком. Вот тогда будет хороший старт. Тогда будет хороший. Иначе, и вы знаете такие примеры, часто дети таким образом создают проблемы в семье. Да, да. Да. Угу. Именно потому что они не готовы были взять. Надо готовиться к А готовиться путем поднятия отношений на более высокий уровень. Вот они жили на этом уровне отношений, хотят взять ребенка, должны вот подняться на такой Прям на голову прыгнуть. Вот тогда будет все супер. Отлично. Вот смотрите, Анатолий Александрович... вот. Кто только присоединился, кто будет пересматривать наш с вами эфир, насколько он был тонко простроен, начиная от самого такой основной основных моментов, заканчивая уже, скажем так, то важных моментов, что, например, пара приходит к тому, что берет малыша с дома малютки. О чем это? Это говорит о том, что на самом деле, если пара хочет, если женщина действительно хочет стать мамой, то путей к материнству огромное множество, и у вас есть выбор, да, и вы действительно, если вы внутренне хотите, чего хочет женщина, того хочет Бог, каждая из, кто здесь в эфире, кто мечтает, вы можете стать мамой, вот. Ну, начинать вообще-то надо, мы об этом не коснулись, но начинать, конечно, mm -hmm. надо с собственного развития. Это вот, чувствуете, какое-то, то есть, ну, что-то долго нет, не затягивайте. Начинайте развитие. Саморазвитие – это очень важно. Во всех направлениях. Во всех направлениях. Психическом, духовном, и физическом. То есть во всех направлениях надо развиваться. Mm -hmm. И вот мы в нашей Академии, вот у нас есть курс «Гармоничное развития личности». Это mm -hmm. 10 месяцев мы готовим людей к счастливой жизни. А счастливая жизнь предусматривает, и, конечно, и детей. И у нас... Yeah. Очень, очень большой процент пар, которые не имели детей, они получили только пройдя это обучение. Меняется воззрение, меняется сознание, меняются, уходят какие-то стереотипы, какие-то блоки, вот с теми же с родовыми проблемами, проблемами угу. с, с родом и так, далее, и так далее. Все это уходит. Пара выстраивает отношения и все начинает по-другому разворачиваться. Это... У нас просто удивительные примеры. Вы поинтересуйтесь, кому интересно, поинтересуйтесь. У нас много... У меня на сайте есть пульс гармоничного развития личности. Посмотрите отзывы и примеры. Вы видите много подобных как раз ситуаций. Ну это классно. Смотрите, месяцев, так так. И, так. Да. и вы знаете, вот еще такой момент. Я, когда э, готовился к зачатию, то есть, вообще желательно готовиться к зачатию. Да, да, а, да. То есть, надо, вот некоторые начинают, как говорится, э, пытаются делать ребенка, не подготовившись к зачатию. Есть, вот какие жили, такими они пытаются сделать. Количество здесь секса, э, его, его качество не всегда э, помогает. То есть нужно готовиться к зачатию, Нужно очень много пройти. Нужно избавиться от вредных привычек. Нужно какой-то собственный процесс развития. Надо отношения выстроить друг с другом, с родителями, с одними, с другими, с родственниками. Понимаете, пространство определить, верно ли вы выбрали пространство для жизни, куда вы хотите привести ребенка. Может, ребенок вообще не хочет в этот процесс. Потому что нужно вот Готовиться к зачатию, зачатию. Так вот, я на собственном примере, я э, готовился к зачатию в 64 года, и э, я прошел э, курс, э, создал курс и прошел его э, это, э, э, так называемый термотренинг. То есть я 20 дней парной парил свою по 8 часов в день. То есть ты слышишь, Правильно? Да, да, да, это удивительно. То есть, я, то есть это я к вопросу о том, как серьезно я готовился к этому. Ну, понятно, возраст надо, да это никому не помешает так пойти в организм, чтобы ребенок пришел. В то есть осознанная подготовка должна быть со всех сторон, из физической, из духовной, полностью. Да, и причем осознанная подготовка она должна начинаться издалека, издалека uh -huh. а не в момент э, постели. Uh -huh. Что ж, Анатолий Александрович, давайте завершим наш эфир вашими пожеланиями для каждой женщины, которая сейчас здесь. Здесь вам, кстати, очень много комплиментов писали, что очень отзывается, что вы мудрый, обаятельный, профессионализм, благодарю за эмоции, за знания, очень много любви вам посылают женщины. Вот что, вот ваше пожелание? Ну, конечно же, мое главное пожелание каждой женщине это быть счастливой и постоянно растущее счастье. Постоянно растущее счастье. Не болоться. Вот. Но как этого достичь? Это, конечно же, особенно сейчас, сегодня, вот, вы понимаете, конечно, лучше многих, что время требует очень глубокого осознания, очень глубокого погружения в психику, в духовные сферы. Там главные ресурсы. То есть нужно обучаться, нужно развиваться. Кстати, пока не забыл скажу, я э, уже определился, я в, э, с 1, 1 по, 9, по 8, по-моему, октября. Так. А, Буду проводить поток жизни в Казахстане. Да ну, как классно! А в каком городе подскажите? Я прям, да, это, будет, я это будет 60 километров от Алматы. 60 километров. Там какое-то ущелье, солдатское ущелье, что ли? Там э, такая база горнолыжная, э, красивое как место. Классно. Вот. Mm -hmm. Uh, такой очень высокий уровень uh, обслуживания. там uh, Это uh -huh. для универсиады готовился центр такой. вот Это определились, мы уже застолбили это пространство. Так что uh -huh. кто желает, действительно, Первое, 8? Да, uh -huh. октября. Вот. И вот сегодня мы с Асхатом беседовали, у нас был прямой эфир. Uh -huh. Uh -huh. Он предложил uh, вот перед этим в конце сентября провести э, такой мастер-класс в Алматы э, накануне, там, примерно, ну, там, может, 30 31-го э, э, сентября провести, вот. Э, еще я в Алматы выступлю, поэтому э, mm -hmm. я думаю, что мы со многими встретимся, кто пожелает. А Вообще я... Хочу... Классно. Mm -hmm. Потому что поток жизни это то, что Выстраивает всю композицию и родовую, и собственно, собственных каких-то проблем, заблуждений. Всю композицию таким образом, что у человека уже нет выбора, кроме как быть счастливым. Просто Восемь дней, да. Восемь дней вот такой интенсив погружение, прожития, вот. То, что было на Мальдивах, вот это все, вот и в других местах, вот этого я привезу, обогащенный еще более новыми идеями, привезу вот в Казахстан. Так что милости прошу вас воспользуюсь такой возможностью. Просто, вообще, у меня нет слов. вы Я, знаете, Анатолий Александрович, я, скажем так, такой человек рисковый, я даже так. Рискну и предложу вам, если у вас будет время, за день, за два дня до, да, давайте тоже устроим встречу для женщин с вами, после обсудим еще именно в таком живом формате. Если что, ну в общем мы с вами обсудим. Мне прям сейчас пришла идея одна, прям мне кажется это будет. Бомба. А вы где живете? Я, мы сейчас временно переехали в Октябре, но вообще мы в Алмате живем. Мы, то есть и туда и сюда приезжаем. Муж тут по работе. Понятно. Ну в Алмате еще проще, можно, можно будет встретиться, конечно, конечно. Обязательно, я, я с, удовольствием, с удовольствием, потому что наши все вот, электронные встречи, это важно, они создают атмосферу, они помогают нам и другим, но очная встреча глаза в глаза это совсем другой, да, что это вообще это... другое энергетика, так когда ты можешь увидеть человека, посмотреть в глаза, вот эти вот живые встречи, мне кажется, их ну, это вообще, это бомба, реально. Давайте мы обговорим, и я приеду еще на день раньше, и мы с вами, с вашей У -у -у, аудиторией. Супер Классно! Супер! Обязательно после эфира мы с вами еще обговорим. И еще, кстати, хочу пригласить всех, кто смотрит этот эфир. У меня через неделю, в субботу, будет четырехчасовой практикум, вебинар «ЭКО во благо». То есть мы четыре часа будем разбираться с психологическими, с родовыми моментами, касаемо ЭКО. Это будет просто глубинная работа, практикум. Это не так, что пришла, ушла, прослушала, а вот прям очень с теплотой, трепетно. Да, супер важно. Вы, наверное, уже увидели, уважаемые зрители, Uh, как мы к этому относимся, с uh, уважением, с любовью, uh, к этому процессу. И постараемся, вот, вот я думаю, Ирина, вот сегодня мы замечательно, что провели этот эфир, да. uh, Ирина сможет донести uh, вас, поразить тем же самым уважением и любовью, уверенностью, спокойствием, уберет мнение. Я уверен в этом, только знаю этого мастера. Так что uh, вам большой путь. Благодарю вас за эфир. Анатолий Александр, знаете, я после эфира, я вот после нашего общения с вами, хоть так, хоть так просто онлайн, я всегда в таком приподнятом настроении, в таком вот счастливом расположении духа, вы вот заряжаете своей мудростью, своим таким спокойствием, открытостью миру. И я очень хочу пожелать вам, что все, что вы несете в этот мир, чтобы в вашей жизни было огромное изобилие во всем такое вот счастье, всех благ, здоровья крепкого. Безумно вас уважаю и люблю, благодарю, что такой наставник, такой мастер есть в моей жизни. Благодарю, благодарю. Я тоже с уважением отношусь к вашему творчеству, к тому, что вы делаете, вы делаете очень великие дела, потому что каждая судьба, изменение судьбы – это вообще великое дело. Понимаете? Люди еще не до конца осознают важность того, что они получают. А ведь получают изменение судьбы. Это, это ничем, ни, никакими ценами не оценишь. Это можно только вот осознать и прочувствовать великой душой. Поэтому я благодарю вас, Шерин, за то, что вы творите в этом мире. И помогай ему, и ему быть счастливым. Так, До встречи! Все, до новых встреч, до свидания, ждем вас в Казахстане, еще пообщаемся с вами. Пока-пока. Да. да, до свидания.